Привет, не забываем подписываться. Сегодня я вам покажу еще одно упражнение для того, чтобы сесть в покар. Первое. Садимся. Одна нога у вас согнута, но вы на ней не должны сидеть. Вторая. Прямая. Спину вернем прямо и сидим 20 минут. Ребята, не схватит. Делаем три подхода по 20 секунд, затем ложимся вперед. спину держим прямо, когда ложите спину. Видите, у меня выпадка. Вот он пойдёт на конкурсию. Как же её выдаст, на ней не сидеть. Просто скибарьки и Ложимся вперед. Также делаем три подхода по 20. секунд. скибай. Скибай. Скибай.